Рисовать будем два основных этапа. На первом этапе нарисуем небо и травы, создадим классный рельеф из объемных мазков. После этого хорошо просушим работу и приступим ко второму этапу нанесение цветовых пятен нашего цветущего луга. Начинаем с неба. На небе стараюсь сделать переход сверху вниз, от розового через синий к голубому. Поверх наношу широкие белые мазки облаков. На палитре у меня синий, голубой, розовый и белый. Я добавляю в каждый цвет белила, но не стараюсь тщательно размешать до ровного цвета. Наоборот, я иногда набираю на мастихин сразу несколько цветов и когда наношу маски на холст, то получаю интересные переходы и градиенты, иногда с полосками яркого цвета. Я работаю большим мастихином. В такой технике не требуется четкой прорисовки, работаем с широкими масками. Внизу создаю травяную подложку для нашего луга. используя коричневые земляные тона. И разные оттенки зеленого, и желтый, чтобы светить траву солнышком и даже немного красной охры. Трава будет как бы создавать форму чаши, высокие листья по краям и короткие стебли в центре. Не жалею красок и создаю рельеф. Оставляю сушиться готовую подложку на целые сутки. Маски высокие, и им нужно время, чтобы просохнуть не только снаружи, но и внутри. На следующий день рельеф полностью высох. Теперь можно приступать к рисованию самих цветов. На палитре у меня лимонный, желтый, оранжевый, красный, пурпурный, фиолетово-красный, немного белил. Сперва рисую красной маки. Я пытаюсь придать маскам слегка округлую форму лепестков, но это все мой проклятый перфекционизм. Вообще можно работать просто яркими цветовыми пятнами, и все равно будет красиво и понятно, что на картине изображено летнее цветущее поле. Далее работаю с синими цветами. Мне нравится вот такая форма цветов, напоминающая ван-чай или люпин. Они чудесно возносятся вверх, добавляя ощущение легкости. У меня нет никакого четкого плана или эскиза. Я постепенно разбрасываю разные цветы по холсту. Иногда где-то добавляю какой-то цвет если мне кажется, что там пустовато. Иногда я пытаюсь уловить форму какого-то цветка. Например, мне кажется, что эти желтые зонтичные формы чем-то похожи на пижму, Но вообще не преследует цель сделать каждый цветок узнаваемым. Да мастихинам это довольно сложно передать на таком небольшом формате. дорабатываю маки, добавляю еще красных цветочков. Также чуть-чуть дорабатываю синие цветы, делаю их чуть сложнее, добавляю немного фиолетовых и сиреневых оттенков. А в работу, я поняла, что мне не хватает еще каких-то ярких пятен. И я решила добавить немного розового и фуксии. Кстати, вот еще совет. Если какой-то лимит не понравился, его можно убрать влажной салфеткой или ватной палочкой. Вот вам и плюс предварительной просушки подложки. добавляем еще цветовых пятен заполняем все пространство поле цветами но стараемся не переборщить. Добавляем еще немного зелени, стебли листочков. И в конце доделываем маки. Рисуем сердцевинки черным и желтым. Сушим картину. Я оставляю на ночь. На следующий день прокрываем картину художественным акриловым лаком. Это позволяет защитить работу и придать краскам яркость и блеск. Очень похоже на масляную живопись. Вот и все. Картина готова украсить интерьер. Надеюсь, вам понравилась эта техника и вы захотите создать что-либо подобное для себя. Спасибо за просмотр. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Конечно, подписывайтесь на наш канал и творите с удовольствием.